Основа жизни – свобода, следствие жизни – развитие, цель жизни – радость. Концентрация внимания на проблемах прошлого, настоящего или будущего не даст вам найти решение в будущем. Концентрация на проблемах гарантирует наличие неприятностей в будущем. Если ты чувствуешь себя бедной, ты не можешь притягивать богатство. Если ты чувствуешь себя толстой, ты не сможешь притянуть стройность. Если ты чувствуешь, что с тобой обращаются несправедливо, ты не сможешь притянуть справедливость. Если в вашей жизни есть то, что хотелось бы изменить, сначала вам нужно изменить свои убеждения. Пытаясь соответствовать требованиям окружающих, вы никому не сделаете лучше, ни себе, ни людям. Если вы будете метаться из стороны в сторону, то вскоре потеряете ту единственную дорогу, которая была вам нужна.